я очень люблю наблюдать в жизни за людьми и сегодня я вам расскажу две истории про семейную пару Ситуация абсолютно одинаковая: семья муж жена и трое детей пришли в кафе эти истории я подглядела в разное время это совершенно разные кафе и разные семьи Итак, первая пара супружеская с детьми если посчитать, то у семьи с тремя детьми пять членов. Мама, папа и трое детей. Итак, в кафе сидит папа. Рядом сидит... На противоположной стороне сидит сын, который чуть повзрослее, и младшая дочка. Мама стоит. А, причем а я обратила внимание спутника на то, что я говорю, вот мама в данной ситуации не нашлось места. И здесь уже не важно, она не нашла себе место или семья не нашла ей места. А, была следующая ситуация. Вот стол. С одной стороны сидят, как я говорю, папа с сыном, с другой стороны остальные дети. И мама Стоит над всем этим столом по голове. В это время она еще раз говорит по телефону. На самом деле в этом кафе были другие места. Например, были круглые скамейки, на которых могли поместиться вообще все. Были более обширные места, куда тоже могли поместиться все. Но они заняли именно это место. И с одной стороны, а, ай-яй-яй, обиженная женщина. А с другой стороны, так же легче контролировать всех и вся. И потребность в контроле, собственно говоря, у нее. И она контролирует эту семью, каждого ее члена. Откуда я знаю, что она их контролирует? Дети сидели и ждали, понурив голову. Более того, когда что-то нужно было купить еще, она сделала вот такой отчаянный жест рукой и пошла покупать. То есть, естественно, она недовольна происходящим. Учитывая возраст детей, в браке они где-то, наверное, около 10, плюс-минус 15 лет. Скорее всего 10. То есть супругам было 30 с небольшим. Если так пойдет и дальше, то в лучшем случае это будет развод. В худшем случае это будет такая вот тяжелая семейная история когда каждый а, не удовлетворен своей семейной жизнью, причем а, в данном случае я имею в виду каждый, это и родители, оба супруга, папа и мама, причем а, женщина стояла над столом, и ее муж сидел не рядом с ней, а это была самая дальняя позиция, да? а, то есть это такое территориальное отчуждение, а вот. Они будут недовольны, это даже без разговоров. Так, плюс ко всему, всем происходящим и вообще атмосферой в семье, желанием вернуться э, после школы в семью, желанием находиться в семье, какие-то совместные мероприятия с семьей проводить, будут также проблемы и у детей. То есть там нет той атмосферы счастья, которая хотелось бы каждому человеку. И здесь даже не столько вот проблема конкретно в контроле, а, во-первых, форма, а, во-вторых, я думаю, что женщина очень уверена, что по-другому невозможно. Я шучу, что, наверное, на трубке еще и родители, она, скорее всего, и контролировать успевает. И спросить, как у них там давление, и спросить, как температура, и чего они там кушали. И, в общем-то, она контролирует вообще всю жизнь. Мне повезло, я родилась с поздним ребенком и я видела в сознательном возрасте, как стареют родители. Это был сознательный возраст, но не очень зрелый. Это происходило у меня в школе. И я видела, как моя мать устала контролировать все, что она делает. Устала контролировать отца, устала контролировать всю жизнь. Но чемодан с ручкой такая вещь, бросить жалко и нести надо. И это привело к эндокринологии, и это привело к великой злости у человека. Я обещала две истории. В другое время снова кафе. Другое кафе и другая семья. А, ситуация абсолютно одинаковая. А, папа, мама и трое детей. Знаете, как неудивительно, всем хватило места. А, дети сидели, а, родители сидели напротив друг друга. То есть они прекрасно видели друг друга. И взаимодействовали друг с другом. А, дети сидели в окружении родителей. Если честно, я даже не очень помню, сколько детей сидело с маминой стороны, сколько с папиной стороны. Было ощущение такой ауры общей над их столиком. Я не знаю, что они заказали, я не знаю, чем они занимались, но э, дети болтали ногами, э, дети что-то спрашивали, дети взаимодействовали с родителями, родители общались с детьми и общались друг с другом. Единственное, на что я обратила внимание, это мне тоже близко, как маме трех детей, э, ноги женщины были слегка поджаты и были в напряжении, то есть она была готова в любой момент вскочить и оказывать помощь, своим детям либо их спасать ну это особенности материнства когда смотришь на эту семью я не знаю возможно там что-то тоже есть какие-то нюансы но во первых каждому члену этой семьи хватило места каждый был занят своими непосредственными обязанностями и делами. И самое главное, каждый насладился совместным каким-то событием в жизни данной семьи. Это видео снято для того чтобы вы посмотрели, что происходит в вашей семье, насколько есть коммуникация между родителями вашей семьи. Если вы мама и у вас есть муж, то насколько он папа для своих детей и насколько он муж для вас, что тоже очень важно. Потому что очень часто, когда проблема именно между супругами, когда он папа, она мама, но они не муж и жена друг для друга, и мы сейчас не про секс говорим, а про поддержку, духовную близость, вот, ощущение целостности, когда ты рядом с любимым человеком, то начинаются большие проблемы в семейной системе. Вы всегда можете сделать по-другому. Вы всегда можете наладить свои семейные отношения. Более того, семья – это система. Я не устаю показывать очень простую вещь. Вот два человека, и они соединяются вместе если один человек из этой системы что-либо делает, меняет какие-то убеждения, как-то развивается, как-то старается что-то улучшить, и что-то с ним происходит, второй человек вынужден сделать то же самое. А Вот почему в семейной системной терапии не так редко работают с одним человеком. Сам Боин, он выбирал наиболее взрослого члена семьи, а взрослого имеется в виду в поступках, и работал с ним, дифференцируя его еще больше, чтобы он сформировал собственное «я». И тогда за ним автоматически подтягивался другой человек. И таким образом в семье появлялось две личности, два «я». Вы думаете, это противоположности? Ничего подобного. Я сама живу в семье, когда... в которой живут две личности. Вы знаете, это очень неплохо. У нас нет борьбы и доказательств, кто из нас лучше, кого мы сегодня слушаем, кто у нас главный в доме и тому подобного рода вещи. У каждого есть какие-то занятия, у каждого есть какие-то обязанности, у каждого есть возможность помочь, возможность высказаться и тому подобного рода вещи. Но, возможно, это кажется тоже Можно другие члены семьи думать совершенно по-другому. Так иногда бывает. Так что выбирайте. Хотите вы быть контролирующей или хотите быть любящей? Я не говорю, что если вы любите, не надо контролировать. Но степень контроля все таки разная в разных семьях. Хорошего вам дня счастливых семейных отношений. На меньшее, я думаю, мы не согласны.